Как можно кушать в удовольствии и при этом удерживать свой чудесный вес. Мало того, строить и так, чтобы ваше тело как будто магически становилось тем, который вам важно и о котором вы мечтаете. Всем привет! Я Надежда Новосельская, психотерапевт, коуч, наставник. И сегодня я решила дать вам удивительную практику. Будьте готовы, пожалуйста, получить ее прямо сейчас. Вы знаете, что есть такое красивое выражение «здесь и сейчас». «Жить здесь и сейчас». Но мы умничаем, а вот в реальной жизни мы это не применяем. Вот сейчас нахожусь на берегу моря, и, конечно же, мне хочется что-то вам такое хорошее передать, здесь и сейчас. Поэтому представьте себе, что вы кушаете. И ваш обычный рацион составляет обычный вам, заранее уже вы знаете, какой рацион питания. Поэтому самое главное – это создать правильный рацион питания. И не надо сильно худеть. И плюс это практика, которая поможет вам, особенно для женщин, быть в состоянии женщины, в состоянии кайфа, удовольствия от еды. Берете любой продукт, которым вы кушаете. Например, вы берете и кушаете, не знаю, там суп, борщ, салат, фрукт. Глядя на этот продукт питания, Представляете мысленно, как вы берете, еще не взяли, а только представляете, что вы берете, и медленно, очень медленно ведете его к рту. Почувствовали, как полный рот слюны? Угу. Дальше, медленно. Ни о чем другом не думаете только об этом процессе еды. Открываете свой красивый ротик и грациозно кладете в рот тот кусочек еды, который вы для себя выбрали. Смакуете его и держите его с благодарностью тем людям, которые вырастили. Привезли его в магазин. Кто-то доставил вам, и вы его купили. Кто-то его приготовил, если вы кушаете не дома. А если дома, то опять же, если не сами, кто-то приготовил. Вы находитесь в состоянии благодарности земле, на которой выросло это растение, этот продукт, в воде. Дождику, солнышку, небу, земле. Представляете, в каком вы сейчас состоянии находитесь, полностью растворились в благодарность, медленно живете, и между глаз, так называемый третий глаз это тот центр, который отвечает за особое состояние. Сейчас не буду на этот счет, вы можете фокусировать внимание в этом в этой области там где третий глаз между бровями и крутить его мысленно по часовой стрелке, продолжая вот так в состоянии транса как бы наслаждаться едой. Вы заметите, что вы кушать будете в 10 раз меньше, Потому что мозгу нужна вода, больше жидкость. И сбалансированные продукты, белки, глюкоза, жиры. Вы можете найти себе сегодня очень много информации о сбалансированном питании. Вы можете выбрать себе то количество необходимое, и вы будете кушать его с удовольствием. Таким образом, вы уменьшите количество потребляемой пищи, будете находиться в состоянии удовольствия и кайфа. Именно в таком состоянии чаще должна находиться женщина, которая несет ресурсы детям своим, мужу своему, в бизнесе своем. Поэтому когда вы будете учиться делать такую практику, есть в удовольствии и худеть а еще представлять себе сколько вы хотите весить в чем вы одеты да. где вы находитесь о чем вы медитируете в этот момент когда кушаете и тащитесь кайфуете месяц, два, три вы будете замечать, как ваше тело красиво, аккуратно приобретает формы, нужные вам. Но делать надо, как вы понимаете, это регулярно. Так вы приучаетесь к себя, к осознанности и к спокойствию, к той внутренней уверенности и наслаждению, которые так необходимы нам, женщинам. Ведь наша жизнь наполнена стрессами, хлопотами, Всякими переживаниями, правда? Если удалась у меня эта трансмедитация, напишите, пожалуйста, в комментариях, насколько для вас она была полезна. Можете написать вопросы. Я с удовольствием проведу еще много таких полезных трансмедитаций.